1 августа министр направил письмо всем федерациям сфера там образования, в сфере спорта, да? спортивное общество, значит, управление, соответствующее там, при областных администрациях, местное самоуправление. С тремя вопросами, какого рода и качества концептуальное предложение к реформированию. Значит, Также попросили определить, какие на сегодняшний день есть сдерживающие факторы вот в текущей деятельности. Да? И каждого из запрашиваемых попросили определить э, значит, место подобного рода организации и субъекту в сфере спорта. То есть место имеется в виду функции, возможности, статус там, и так далее. То есть все, что хотел… Ну, вы, например, спортивная школа. Скажите, пожалуйста, как бы вы видели свои функции дальше вот, в этой сфере? Хотите вы, например, э самостоятельно определять э значит, свой бюджет, либо получать его сверху? Хотите дальше работать по действующей системе, которая производит финансирование затрат, либо вы хотите перейти, к, например, к системе, которая уже предполагает не только финансирование затрат, но и достижение каких-то результатов, в том числе в спорте непосредственно. Да? Может быть, вы хотите получить легальные, легальные источники э, зарабатывания денег опять же в этой сфере. И вот каждый имел возможность и имеет до сих пор возможность э, дать соответствующее предложение в таком контексте. То есть они, по-моему, охватывают и исторический период деятельности, да, и вопросы развития. И вот сейчас происходит этот очень важный этап обсуждения, обработки этих предложений, так чтобы взять ну, здравое, разумное. Видископ, спортивное видео.